Поймал я тут, вот я что-то тут поймал Смотрите, что я тут поймал Лещ Красивый, обожим Так, теперь мы его будем Отпускать